Эге-ге! Я Это шоу на канале Мечта летать. Выживет ли этот планер второй полет? Вы думаете, что это идиот в шортах? Но тепло. Модельку эту тоже я немножко приложил, пытаясь поймать руками. Долбишь, склеиваешь, склеиваешь, долбишь. В конце концов я так за устал. Устал, правильно. Мы вы то поняли, о чем я. Ой, -ой. Планерист, там белая кость, голубая кровь. Так вот раз, ой! Самолет раздолбал. Я могу сказать, что это мастерство. Ж но самолет. буду врать. От да. а как оторвался? Здравствуйте, голубок уважаемый любитель летных видов спорта. Мне нравились металки. Когда-то Юра Соляник показал, как они летают, учил немножко запускать. Let's <laughs> go.